Комсомол – слово, которое согревает сердца тысяч и тысяч людей в нашей стране. Потому что комсомол – это юность, прекрасная сама по себе. Потому что комсомол – это друзья, верные и преданные. Потому что комсомол – это желание сделать мир чище и радостней. И на сердце от песни веселой, Она скучать не дает Песню большие города на песню строить и жить помогает Она как друг и год и ведет И тот, кто с песней по жизни шагает Тот никогда и нигде не пропадет Тягай вперед, комсомольское время, Шути и пой, что улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, Мы молодые хозяева земли. Нам песня строить и жить помогает, Она как друг и зовет и ведет. Тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, Среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете,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 Если враг нашу радость живую Поднять захочет в упорном бою, Тогда мы песню своем боевую И станем грудью за родину свою. Нам песня строить и жить помогает, Победе ведет И тот, кто с песней по жизни шагает Тот никогда и нигде не пропадет Легко на сердце от песни веселой Она скучать не дает никогда и любят песню деревни и села И любят песню большие города На песня строить и жить помогает Она как друг и зовет, и минет И тот, кто с песней по жизни шагает Тот никогда и нигде не пропадет кто-то по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Комсомольцы, в чем-то они похожи, как похоже, молодость, а в чем-то они не схожи, как не схоже время минувшее и настоящее. Комсомол – это любовь, это мечты. Это мои самые прекрасные ю... юношеские, юношеская жизнь. Это самое счастливое время. Их жить хотелось. Молодые были, может, поэты. Ну, комсомол, по-моему, это самые-самые самые лучшие годы в жизни. Это костры, походы. Романтика. Молодого вот этого единения. Собрания у нас какие хорошие, проходили комсомольские. То есть это счастливое время, прежде всего. Настроение было бодрое, конечно. Это детство, юность, школа. целеустремленность. Это вера в будущее. Красота, беспечность какая-то. Какой-то задор, какой-то стимул жизни был. Всегда очень интересно жили. Вот. Колоски обрезали. Картошку убирали, ездили, арбузы. Ну, не знаю, там можно всего много-много-много наговорить. Комсомол это моя молодость, это моя жизнь. Хорошая организация была. Наш Комсомол это были достойные примеры для подражания. Люди совершали подвиги. Колхозы, совхозы развивались. Фильмы замечательные. Она начинается. Я уже забыл, как она начинается. Кам самолицы, добровольцы, ла -ла -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, ла ла ла Главное была любовь, вот вера во что-то светлое. Это была надежда на будущее. Ой, ну это сама жизнь. В общем, это самое счастливое время жизни. На таком, знаете, вот вдохновении прямо вот казалось, что все, вот комсомол, это вот мы. Больше никто. И вот все. Хотелось бы вернуться немножко и побыть там со всеми. В рядах комсомольского союза молодежи выросли миллионы молодых патриотов. В трудную минуту комсомол доказывал свою любовь к народу, к своей родине. Одного поколения к другому передавались славные традиции, далечо отвлекаться на зов Родины, быть там, где ты. В любом деле проявлять инициативу Почин быть верным, надежным помощником. Хорошо над Москвой рекой услыхать соловья. в небесную высь, Опускайся yeah. в глубины земной. Любить беззаветно Видеть солнце порой предрассветной Только так можно счастье найти Лучше нету дороги такой Все, что есть, испытаем на свете Верной дружбой Сквозь огонь мы пройдем Если нужно Открывать Молодые пути Комсомольцы Добровольцы Надо верить Любить бессоветно видеть солнце Порой предрассветно Только так Можно счастье найти Только можно счастье найти Корсомол остался в истории как символ мужества, героизма, беззаветного служения молодежи своему отечеству Остались его дела, остался его дух Что увидится нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый а пакуется груз Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз.